А что будет, если с обесцениванием ничего не делать? Каковы последствия обесценивания себя? Здесь, может сказать и Диана. я могу сказать, здесь эти последствия, они закономерны, и они, в общем-то, вполне типичные и ожидаемые у всех тех, кто себя обесценивает. Как правило, это слабая реализация в жизни. Как правило, это недостаток материального обеспечения. Если это долго продолжается, процесс обесценивания, человек не занимается этим, то это переходит и на физическое тело, то есть начинаются разные проблемы со здоровьем. Как правило, это сказывается на отношениях, на отношениях со всеми. Начиная с детей, с партнером, с родителями, с коллегами, то есть, Везде будет напряжение, если ты себя обесцениваешь. Помните фильм «Служебный роман»? Служебный роман. Там вот героиня все пыталась за своим одноклассником ухаживать, но как видно было, как она себя обесценивала, как она себя недооценивала, и что из этого получалось, какие страдания, какое поведение. И какая жизнь у нее. То есть это действительно типичные все картинки. И они у всех перед глазами. Мы просто не задумываемся зачастую, что корень-то здесь один. Ты недооцениваешь себя. Да, я не случайно тоже дала Антону Александровичу первому высказаться, потому что действительно огромное количество каждый день консультаций, тысячи, уже сотни, наверное, тысяч консультаций. И в каждой практически истории, да, в каждом запросе, так или иначе, присутствует вот эта не самоценность, как причина. И вот те сферы, которые обозначены только Санович, получается, что во всех них проявлено. Я могу именно со стороны э, женской сказать, насколько это важно в сфере отношений. Потому что для женщины самые важные, на самом деле, отношения... Это отношение сами с собой, как с самой собой, как и для каждого человека. Но вот то, что все время говорит Анатолий Александрович про женское состояние, да, это вот как раз то самое самоощущение, то вкус от самой себя, вот что важно. Если женщина сама для себя вкусная, интересная, живая, разная, вот это ее такое мерило счастье и это то, что она уже распространяет на всех других, на все сферы жизни, в первую очередь на отношения. Я вот сейчас вспомнил, ты начала говорить про консультацию. Uh -huh. Сегодня была консультация, я знаю, что будет эта встреча. Я специально женщине задал вопрос. Она очень реализована, у нее карьера там и прочее. Она, в общем, считала, что у нее только часть каких-то маленьких нерешенных вопросов. И я ей задаю вопрос о самоценности. Насколько? И она называет цифру, своей, вот как она считает, как она видит в 10 раз выше того, что есть на самом деле. То есть она находится в иллюзии, вот она успешная, там прочее, и она из этого в Она находится в иллюзии, что она действительно свою самоценность имеет высокую и реализованность высокую. Нет. Это в 10 раз, представляете, завысило и, и это еще не единственный такой случай. Это много таких случаев. То есть люди не просто имеют Низкую самооценность. Они еще часто находятся в иллюзии, что у них высокая самоценность. Да, это вторая сторона. Внутренний конфликт. Я недостаточно хороша. Возможно, вот у этой женщины, о которой говорит, Антон Александрович, вот этот конфликт, как и у большинства из нас, внутри нее, он присутствует. Я недостаточно хороша, и я буду себе доказывать, что это не так. И доказывать, вот, набирая достижения, да, идя мужским путем. Возможно, это не значит, что этого не нужно делать, что нужно сидеть там, медитировать, да, распространять мир и любовь там, только в отношениях или только с детьми. Но это гармонично, это тогда, когда это именно из ощущения не конфликта самой с самой собой, а контакта с самой собой, со своей душой, о чем мы будем дальше говорить. То есть, когда конфликт, я недостаточно хороша, меняется на контакт с душой. Об этом будет дальше. На